Сейчас будет очень-очень интересная лекция. За час? Да, буквально на один час. Мы очень готовили сейчас то, что будет. Хочу вам представить Кристину Рзаеву. Спасибо. Очень хороший друг Голтиса, партнер Академии Голтиса. И так получилось, что 8 лет назад Кристина была первым сотрудником Академии Голтиса. Да. С тех пор прошло много лет. Кристина все это время посвятила питанию, исследованию того, как питание меняет жизнь человека. Проходило очень много обучений и в Германии, и в Америке. Ну, то есть, такого глубокого, действительно, обучения. И в данный момент Украина является ведущим специалистом в этой теме. То есть, одним из самых топ-топ-топ. Вот, вообще то, что есть. Работает индивидуально с людьми, которым нужно корректировать питание, там, микроэлементы внутренние в организме и так далее. Принимает людей по анализам. И сегодня она подготовила тему. Тоже очень интересно получилось. Мы как-то созвонились, и она говорит, Ансис, слушай. Я, кстати, Ансис, директор Кто не знает. Спасибо. И она говорит, слушай, я вот недавно слушала... напомню, наверное, как этого ученого зовут, в общем, один из самых знаменитых в мире ученых, который там задает тренды на следующие 20-30 лет, которые будут по здоровью. И рассказывает, что он выступил с лекцией про тему митохондрии, вечный двигатель жизни. Это разрешает человеческому организму жить до 140 лет. Это все научно уже начинает подтверждаться, там есть куча исследований, там много-много денег в это закладывается. Кристина такая говорит, я его слушаю и понимаю, что Голдес об этом говорил всегда. Что это научное объяснение импульса. И получается, что вот это научное объяснение исцеляющего импульса сейчас, оно пришло в научный мир и начинает, как бы, начинает исследоваться. А, все эти темы, вот мы вчера с Александром Комаровым говорили, лучшим другом Голтеса, такой большой человек, который с вами здесь. Большой, а, он говорит, что Голтес первый раз начал ему на бумажке рисовать схему митохондрия в 78 году. Да. Так что я думаю, у вас будет очень интересная лекция, прекрасный специалист. А, мы эту лекцию очень хотим записать и потом отправить нашим подписчикам, поэтому... Сделаем так, чтобы поздравление Gold Gold пришло, когда Кристина как раз закончит, чтобы мы могли это, эту лекцию подарить всем подписчикам Академии Голтиса. Кристина, пожалуйста. Слава Спасибо. Тебе. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне действительно очень приятно. У меня даже была когда-то такая мечта, что.. Когда-нибудь у Голтиса на семинаре, я прочитаю лекцию. Единственное, что у меня такое сегодня очень неблагодарное дело, мне нужно в один час уместить мою лекцию, которая длится 4,5-5 часов с перерывами. Потому что я человек, который любит говорить сложными словами, я очень люблю биохимию, я очень увлекаюсь вообще строением нашего организма, клетки. Я люблю все очень дотошно рассказывать, но очень понятным языком. Я сегодня хочу эту лекцию построить таким образом, чтобы вы и так здесь все люди очень хорошо знаете, что исцеляющий импульс работает. Вы и так все на себе это прочувствовали. Вы понимаете физиологические объяснения, почему он работает и что он дает организму. Но у нас есть клетка, да, клетка — наш микрокосмос. Большое в малом, малое в большом. И оказывается, что Большинство ответов на вопросы касаемо нашего здоровья мы можем найти в клетке. И митохондрии — это те органеллы, это часть клеточки, которая за последние где-то 15 лет получила такое огромное количество Нобелевских премий, которые не получила ни одна органелла, изучающаяся в клетке. И в принципе клетка сама по себе, изучая ее, не получила такое количество Нобелевских премий. Последние 10 лет сплошные открытия касаемо митохондрии, и они переворачивают вообще видение медицины. На сегодняшний день очень популярно и активно развивается такое понятие, как митохондриальная медицина. То есть это коррекция самых сложных и патологических состояний организма через прямое влияние на митохондрию клетки. Она оказалась безумно грамотной, она оказалась очень автономной, достаточно эгоистичной для того, чтобы для себя создать самые лучшие условия жизни. И как оказалось, если говорить, например, о жизни и смерти человека, да, то ученые на сегодняшний день даже на биохимии нашли ту самую узкую точку входа в нашей биохимии, в нашем организме, тот момент, тот миг, когда у человека происходит смерть, да, что происходит в этот момент. То есть это есть определенный миг, мгновение, некоторые, и определенный малюсенький биохимический процесс который уже безвозвратный, все остальное, даже дыхание клетки, кислородное голодание, ну, то есть множество процессов, которые происходят, вы знаете, да, что наш мозг может какое-то количество времени быть без кислорода. Мы сегодня, кстати, про кислород много интересного вам тоже расскажу в контексте импульса. Так вот, оказалось, что у нас вот здесь вот эта митохондрия, я еще о ней расскажу вам тоже детальней, это единственная органела, которая имеет двойную мембрану. И вот эта вот вторая мембрана, она такая закрученная, закрученная, очень, она очень большой площади. И вот здесь вот под этой мембранной находится такая маленькая штучка, белок, называется цитохром С. Так вот этот цитохром С должен всегда находиться здесь. А если вдруг он проникает через вот эту мембрану и попадает вот в это пространство сюда, а это 0, 0, 0, 1 нанометр. Человек умирает, и все. И даже если все остальное в организме нормально, ничего вернуть уже нельзя. Этот цитохром С назад не зайдет за вот эту мембрану. И это тоже один из фактов, который получил Нобелевскую премию. То есть это, это уже такая молекулярная биология прям совсем. А два слова обо мне. Мне через несколько дней... Недель 30 лет. Я занимаюсь нутрициологией 8 лет. А последние 4 года я в Украине позиционируюсь как единственный клинический нутрициолог. Я занимаюсь клинической нутрициологией. Ко мне приходят люди, которым нужно лечебное питание. Я умею худеть людей, умею набирать мышечную массу, но я этим не занимаюсь. Этим занимается моя команда диетологов. У меня на сегодняшний день... Есть свой центр клинической нутрициологии в Киеве, и у меня работает 5 специалистов на постоянной основе. Я занимаюсь питанием и нутрицептической коррекцией, которая касается непосредственно патологических состояний детей от 16 лет и взрослых. Это касается всего, начиная от заболеваний желудочно-кишечного тракта до аутоиммунных заболеваний, даже каких-то врожденных патологий. Как оказалось, через питание и восполнение определенных дефицитных состояний, через опять-таки эту митохондриальную коррекцию. А на сегодняшний день, кстати, самая горящая тема в медицине, которая, которая очень активно обсуждается в научных кругах, это изучение митохондрий и их влияние на микрофлору кишечника, то есть их симбиоз. Это так называет, называемая митохондриальная, микробиотическая медицина. Потому что оказалось, все знают, что жизнь, да, здоровье наше, оно начинается, и заканчивается в кишечнике. Да, то есть, что кишечник это самый главный орган, микрофлора, все это очень важно. Мы это все знаем, написано десятки, сотни научпоп-книг. То есть, это все уже ни для кого не новость. Но оказалось, что даже наша генетика, она очень тесно связана с микрофлорой. Оказалось, что наша генетика тесно связана с митохондриями. Естественно, мы знаем, что митохондрия имеет свою собственную ДНК и РНК. Оказалось, что генетику имеет даже наша микрофлора, то есть наши бактерии, которые живут в кишечнике. И все это некий единый организм, который постоянно между собой общается, и ему вообще до нас нет дела, что самое интересное. То есть митохондрии есть даже такая книга, если, если кто-то не читал или не, не знаю там, читали, не читали, почитайте для себя. Она более таким доступным языком рассказывает о митохондриях, называется эгоистичная митохондрия, по-моему, так и называется. Там очень детально описаны вот эти процессы, почему митохондрия эгоистична, что она нам дает и почему она в принципе живет только ради себя, а не ради нас. Точно так же, как и наша микрофлора в кишечнике. А, митохондрия маленькая клеточная органелла, которая живет внутри клетки. Одна из органел, она единственная имеет, собственное ДНК и РНК, она имеет все типы РНК, и эта ДНК передается только по материнской линии, по м, отцовской линии, оно не передается. А все митохондрии, если собрать, это, естественно, приблизительные подсчеты. Если собрать все митохондрии в нашей клетке, в одной клетке их находится от 50 до тысяч. Они занимают 5% веса человека. 5%, да. Представьте, такие маленькие митохондрии. На кончике иглы, это для того, чтобы просто вы понимали вот масштаб, да. на кончике иглы их помещается 10 тысяч единиц. Такие они маленькие. В сутки они производят 40 килограмм молекул АТФ. Молекулы АТФ это и есть наша энергия. 40 килограмм молекул АТФ. Представьте, какие это сильные энергетические станции. А для того, чтобы произвести 40 килограмм молекул АТФ, им нужно 500 литров кислорода. Для этого через себя митохондрии клетка должна пропустить 12 тысяч литров воздуха. Наше дыхание оно происходит внутри клетки. И э, митохондриям этот воздух, этот кислород нужен для того, чтобы производить для нас энергию. Если распластать вот эту внутреннюю э, оболочку митохондрии, которая очень-очень сильно закручена, э, взять все митохондрии и полностью их раскрыть, они будут занимать 140 тысяч квадратных метров площадь. Это приблизительно 52 поля для игры в теннис. И это все находится внутри нашей клетки. Это точно так же, как я читала, это одна из моих любимых лекций, лекция по эпигенетике. Если кто-нибудь знает, что такое эпигенетика, это наука, по сути, это то, чем мы все здесь с вами занимаемся. Это наука, которая стоит над генетикой. Хотя генетика сейчас очень активно развивается и очень пошла вперед, эпигенетика точно так же. Это научное объяснение, грубо говоря, здоровому образу жизни. Она говорит о том, что... Есть что-то, что стоит над генетикой, эпи, представка, что своим образом жизни, образом питания, питания своим мышлением, мировоззрением, тем, тем как мы живем, где мы живем, экологией в том числе, мы способны влиять на наш генофонд, то есть на нашу генетику и на то, какой-то ген экспрессирует или нет, то есть он себя проявит или нет. Например, два ребенка будут родятся, у одних родителей два ребенка, два близнецы, а у одного, например, будет ожирение, у второго не будет. А у одного будет склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, или у него там будет, например, гипертония разовется после 40, у второго вообще таких проблем не будет. Или у одного будет метаболический синдром, а у второго не будет. Вот это все регулирует эпигенетика, потому что на каждого отдельно взятого человека накладываются слои определенных факторов, которые влияют на его генетику, и на то, будет ли какой-то ген экспрессировать или нет, и какие гены мы в итоге передадим своим детям. Так вот, здоровый образ жизни ⁇ это и равно эпигенетика. И когда я читала эту лекцию, там есть такая интересная информация, что если взять ДНК всех наших клеток и связать их в один канат, то нам получится, то получится, а мы сможем 5000 раз протянуть его от Земли до Луны. О -о -о. Да. Человек. И я, когда первый раз эту информацию прочитала, я, честно говоря, была в шоке. Но потом мне посчастливилось общаться с человеком, который занимает очень высокую должность в Институте генетики США, и он это подтвердил. И, а там прям вообще разработки такие, что об этом даже нигде не пишут и не говорят. Он говорит, это немыслимо, это не укладывается в голове. Как такие размеры вообще помещаются в человеке при этом в одной клетке? 80% нашей энергии вырабатывают митохондрии. Поэтому наша жизнь очень сильно зависит от качества их работы. И на сегодняшний день очень много патологий. С организмом очень много врожденных проблем у детей, очень много заболеваний, они связаны с так называемой митохондриальной дисфункцией. Если у человека есть митохондриальная дисфункция, если митохондрии слабые, вялые, они плохо размножаются, если они плохо уходят в апоптоз то есть самоуничтожаются, у нас в организме есть уникальнейший механизм апоптоза. Это когда каждая клетка, она запрограммирована с рождения, что если с ней что-то происходит плохое, она перестает нормально функционировать, она перестает выполнять свою правильную роль в этом организме, она самоуничтожается, чтобы не быть вредителем. Так вот эта функция апоптоза, она тоже в очень большой мере зависит от деятельности митохондрий. Классическая медицина до сегодняшнего момента, там, до последних нескольких лет, роль митохондрии видела только в том, что это клеточные батарейки, энергостанции, что они дают нам энергию. Больше всего на то, как развиваются наши митохондрии, как они размножаются, влияет спорт. Но не каждый спорт. Я сегодня про это поговорю в контексте исцеляющего импульса, когда я слушала... Танция сказала лекцию. Это была не просто лекция. Я проходила отдельную сертификацию по работе с митохондриальной дисфункцией. И эм, я, когда все это слушала, я постоянно вспоминала Голтиса. Потому что я видела, насколько четко тут идет обоснование, почему исцеляющий импульс так круто работает. Я тоже им... Много лет занималась, потом не занималась, потом опять занималась, ну то есть какими-то перерывами. И я знаю на себе, потому что я человек спортивный, у меня 10 лет профессиональных танцев. Я знаю, что такое спорт, как он может на самом деле и передавать сил, и забирать силы. Я работаю с профессиональными спортсменами, и я вижу, как сильно они болеют после определенного возраста, когда проходит какой-то Рубикон. То есть спорт может очень сильно травмировать. Какие у них заболевания, проблемы. И я думала: ну в чем же, в чем же секрет этого импульса? И когда я изучала митохондриальную функцию и дисфункцию, я реально для себя на это ответила. И я вам сегодня а, скажу этот один секрет самый-самый основной о котором вы не прочитаете в Гугле, там это не написано. Я специально еще вчера села, и думаю, еще раз загуглю, посмотрю, вдруг что-то поменялось. Не написано. Я вам сегодня про, про этот секрет расскажу, но к нему нужно дойти. Надо еще послушать другие вещи. А, так вот, э, значит, классическая медицина до сегодняшнего дня, она э, понимала митохондрии как энергетические станции. На сегодняшний день у них открыто уже 18 уникальнейших функций. Я все эти функции не буду вам перечислять, потому что каждая из них, она достойна отдельного семинара. Это правда очень долго для того, чтобы было понятно. Но, например, некоторые очень интересные и самые новые, которые вот реально будут очень интересные. Одна из них я вам рассказала, это про цитохром С. Вот. Это тоже момент, который получил Нобелевскую премию. И, например, очень интересная функция – это то, что митохондрии, они участвуют в кальциевом обмене. Мы знаем, что кальций – это достаточно популярная пищевая добавка. Участвует, участвует. Я сейчас объясню, да. Мы знаем, что это очень популярная пищевая добавка, при этом я всегда говорила, давно это говорила, а сейчас еще чаще и больше говорю о том, что кальций – это одна из самых небезопасных пищевых добавок. И просто так ее принимать, вот просто так, потому что нужен кальций, нельзя. И кто чаще всего принимает кальций? Детям, когда у них период быстрого роста, да, им дают кальций. А женщинам, особенно в период менопаузы в качестве профилактики остеопороза. Это очень частое назначение. А женщина в период менопаузы, это, наверное, первое противопоказание к приему кальция. Потому что 95% таких женщин, которые уже в менопаузе, кальций пойдет во вред. Он не пойдет туда, куда нужно. И оказалось, что митохондрия она участвует в кальциевом обмене, и от ее работы, от ее деятельности зависит, куда этот кальций пойдет. Он действительно встроится в кость, он действительно пойдет туда, куда нужно в твердой ткани, или он будет просто оседать на сосудах, кальцинировать сосуды и так далее, и много там разных нюансов еще кальций может нам как побочные эффекты дать. Если у человека есть митохондриальная дисфункция, вопросы к приему кальция очень большие. Даже если по стоматологии, например, ребенку, взрослому человеку назначают принимать кальций, потому что слабые зубы, сейчас очень много детей со слабыми зубами. Мой педиатр у нас в центре, она загружена по вопросу зубов, не знаю, наверное, процентов на 40%. То есть каждое третье обращение мамы с ребенком это очень слабые, плохие зубы, которые крошатся, которые сыпятся, разваливаются просто на глазах. Это связано как с митохондриями, так и с состоянием кишечника, состоянием микрофлоры. Это в меньшей степени связано с усваиваемостью кальция. Дефицит кальция на самом деле — это очень такой ну, нечастый случай. Так вот, я это к чему-то вела, уже забыла. Потому что очень сильно много хочется сказать, действительно, это очень... Да, да. Если дисфункция митохондриальная и нужен прием, показано прием кальция, потому что слабые зубы, я всегда говорю, что лучше делать лучше всего. Это принимать витамин D, принимать магний, это очень важно. Пробиотики для ротовой полости, сделать санацию лор органов и поработать с микрофлорой кишечника. Никакого кальция, потому что не видела я у себя на практике ни одного ребенка, кому бы помог зубами прием кальция. Может быть такое есть, но я у себя на практике не видела за последние года моей работы работы моих диетологов никому это не помогает. Вот, то есть это тоже ответ на то, почему кальций такой вот капризный очень микроэлемент в приеме, потому что на самом деле вот митохондриальная дисфункция очень на него влияет. Как можно ее косвенно определить, насколько у вас хорошо работают митохондрии? Первое – это то, как вы переносите и как вы себя чувствуете в душных помещениях. Очень такой косвенный симптом. Как вы, в принципе, переносите жару? Есть люди, которые очень сложно и очень плохо переносят жару. Как вы переносите перепады температур? Как вы себя чувствуете, если помещение душное, жаркое, мало воздуха? Когда начинается такая гипоксия легкая? Да, то есть это уже показатель того, насколько хорошо работают ваши митохондрии. Один из очень таких важных и очень показательных. Как это? Если плохо человек переносит, значит у него да плохо работают митохондрии. Люди, которые легко переносят смену температур, легко себя чувствуют, нормально себя чувствуют относительно в душных помещениях, жаркий климат нормально переносят, значит у них с митохондриями все более-менее. Очень часто, опять-таки, женщине в преминопаузе или в менопаузе, почему я часто говорю про это состояние, потому что ну, очень такое интересное состояние. У меня тоже на этот счет есть огромный семинар, потому что это состояние, которым должна каждая женщина знать, ее должны этому обучать. Да? То есть для того, чтобы его проходить правильно и наоборот, свою молодость, свое здоровье продлевать, а не там, в какой-то степени себя хоронить. Да? Вот женщины часто в менопаузе начинают очень плохо реагировать на жару. Я думаю, что вы это замечали. То есть вот эти приливы и вообще состояние, что там кидает в пот, особенно если смена температуры, если душное помещение, все, дышать не могу, при доморочном состоянии, это тоже показатель того, что сейчас детокс-системы очень сильно нагружены, потому что идет сильная смена, идет гормонального баланса гормонального фона, и м, нарушается митохондриальная функция. Чем крепче митохондрия, тем легче пройдет э, менопауза. Это тоже важно понимать. А, еще такой короткий тест, как можно определить качество ваших митохондрий, это посчитать ваше дыхание. Как посчитать? Вот нужно, я не знаю, мы сможем это сейчас сделать или нет, но вы для себя просто запомните, и вы сможете это сделать самостоятельно. Вот, на минутку там остановились и послушали, какое ваше обычное дыхание. Никогда вы разговариваете, а вот просто вы там сидите, слушаете меня и ваше обычное дыхание. Вы приблизительно посчитайте, сколько у вас происходит, сколько у вас секунд между вдохом и выдохом. Ну, там несколько секунд, да. И потом точно в таком же состоянии не нужно ни глубоко вдыхать, ни сильно выдыхать. Просто обычный ваш вдох, самый обычный. И вы замираете, не дышите, и смотрите на секундомере, сколько проходит секунд до состояния, когда вы уже не можете терпеть. Вам уже хочется вдохнуть. Прям так уже вот внушительно хочется вдохнуть, ну уже прям не терпится. А вы посчитаете, вот этот промежуток должно пройти, по большому счету, хотя бы, хотя бы от 15 до 20 секунд, а лучше 20 и больше. Если 20 и больше, у вас с митохондриями все классно. Если меньше 20, есть вопросы. Если меньше 15, там уже ну, явно проблемы. Большинство людей это 10-12 секунд. Только, пожалуйста, самый обычный вдох. Не глубже, потому что там сразу уже ну, будет... Что-что? Да. После выдоха, да. Вдохнули обычный ваш вдох? Нет, нет, это, это не дыхание, не гимнастика, это просто посчитайте... Да, да, да, да. Вдохнули обычно, выдохнули, выдохнули и считаете, да, и задержка, не дышите, и считаете, сколько у вас проходит секунд. Это тоже можно увидеть качество ваших митохондрий. Чтобы сказать вам самое такое важное, да, что нам нужно, что мы не, не забыли. Когда, повреща, когда повреждаются наши митохондрии, они повреждаются посредством оксидативного стресса. Все знают, что такое оксидативный стресс? Окисления организма нет. Ну, я не буду сейчас тогда в это углубляться, потому что это очень долго объяснять. Но оксидативный стресс это по сути то, из-за чего мы стареем, болеем и умираем. Но в некой степени он должен быть. На сегодняшний день доказано, что антиоксиданты, которые так рекламируют по телевизору, нужно принимать. Антиоксиданты, безусловно, должны попадать с едой. У нас есть собственные антиоксидантные системы. Безусловно, бывает дефицит антиоксиданта в организме. И я вам это могу сказать как человек, который э, на сегодняшний день единственный диетолог в Украине, который работает с панелью анализов на оксидативный стресс. То есть я оксидативный стресс вижу по анализам показателей в эритроцитах, и это действительно картина маслом. Тут уже не нужно, чтобы кто-то что-то рассказывал, там и никакой маркетинг в таких случаях уже не работает. Так вот, оксидативный стресс, он нам в некой степени нужен. То есть мы должны получать свободные радикалы, мы должны окисляться в какой-то степени, потому что вместе со свободными радикалами мы как минимум Обретаем вот эту эпигенетическую регуляцию, или мне лучше здесь стоять? Да. Обретаем эту эпигенетическую регуляцию через свободные радикалы, так называемые. Из пространства мы черпаем эм, информацию о том, что нас окружает, какого качества эта среда и как нашей генетике под нее нужно подстроиться. Представляете, то есть живя в, в, в, не в самой, скажем так, лучшей экологии в современной жизни, наш организм посредством получаемых свободных радикалов получает информацию про эту экологию, окружающую среду и закладывает генетические аспекты для того, чтобы их передать нашим детям. Поэтому когда э, там охают, ахают, боже мой, как же наши дети будут жить в такой экологии, нормально они будут жить. Они подстроятся, и они будут жить нормально. Они просто будут очень крутыми детоксикаторами, намного лучше, чем мы. Точно так же, как мы на сегодняшний день намного лучше детоксицируем, нежели наши предки. Потому что доказано, что если человека, который жил 100 лет назад, перенести сюда и дать ему попитаться нашей едой, попить нашу воду и подышать воздухом, он очень долго не протянет. Точно так же будет и с нашими детьми, они подстроятся. А, так вот, когда наша клетка повреждается, при помощи отравления, тяжелыми металлами, некачественное питание, стресс, кортизол. Он очень повреждает нашу клетку, он повреждает митохондрии в том числе. У нас идет, чем более сильное повреждение, повреждается ДНК митохондриальная. Если повреждено 50% митохондрий, клетка она еще как бы живет, она способна восстановиться. Если митохондрии живы на 15% клетки, это уже существование в режиме энергосбережения. То есть такая клетка уже имеет очень мало шансов выжить, Она уже у нее уже батарейка полностью как бы села, и она просто существует, ну как бы ждет приказа, что ей делать дальше, потому что ну, она еще пока не понимает, как ей дальше справиться. После того, когда митохондрии у нас уничтожены, а Их в первую очередь уничтожает стресс и неправильный образ жизни. Это первое, что на них влияет. А если осталось меньше 15% митохондрий в клетке, у клетки есть три варианта развития дальше. Всегда три, и больше никаких нет вариантов. Всегда только три. Первое — это уйти в апоптоз, то есть это самоуничтожиться, потому что она уже никуда не годится, она это понимает. И другие митохондрии разбирают ее на запчасти и делают для себя такой тюнинг. Да, они убирают у нее, забирают у нее ее ДНК, забирают все нормальные запчасти для себя и улучшают свою функцию, а она умирает. При этом она имеет на это 90 минут времени. Ей дается шанс последней в жизни за 90 минут времени себя восстановить. Если она этот шанс не использовала, разбирают ее и утилизируют через мембрану. Второй момент ⁇ это уйти в некрос. Это уже хуже. Некроз тканей. И это сопровождается многими другими поломками в организме. Мы не будем сейчас на этом акцентировать внимание, но это уже хуже, это уже болезнь. И третий вариант — это уйти в так называемую санесценцию. Что это значит? Санесценция — это автономное проживание митохондрии клетки, когда она становится как паразит. И она потребляет ресурсы, которые приходят к ней извне, но она ничего не дает, ничего не производит, и она становится агрессором. Да, это раковая клетка. И вот этот момент, это еще одна Нобелевская премия. На сегодняшний день это одна из самых-самых обсуждаемых в медицине теорий онкологии, так называемая метаболическая теория рака или митохондриальная самая обсуждаемая горячая тема. Просто исследование сейчас ведется столько, в ближайшие 5-10 лет это будет невероятный бум и прорыв в подходе к лечению и, самое главное, профилактики, Потому что это то, что происходит невидимо для нас, непонятно из-за чего до конца, потому что это очень глубинные клеточные процессы. А что? Поскольку, сколько у нас, кстати, есть времени, чтобы я... Потому что 20 я могу... 20 минут. 20 минут. Это не так уж много, чтобы я хоть про импульс успела сказать. Ради чего, да. И ради чего я пришла. Городка. Так, Коротко о главном, да. Сейчас я посмотрю, чтобы я... Чем, значит... А... Что этому, кстати, способствует? Да, сейчас я скажу, что нужно делать. Три глав... главные правила есть, что нужно делать. Я это обязательно скажу. А если а, митохондрия повреждается и она не производит, не получает, клетка не получает достаточное количество энергии, потому что повреждены митохондрии, она начинает добирать эту энергию за счет сахара. Людей а, очень сильно начинают тянуть на сладкую пищу. Это тоже один из показателей того, что человек не получает достаточное количество энергии в организме, и ему нужна быстрая энергия, то есть глюкоза, чтобы получить эм, этот энергетический заряд. Почему может тянуть на сладкое? Есть очень много причин, это не единственная причина вот вообще, то есть не нужно сразу там, ставить на себя какой-то ярлык, что что-то не то с митохондриями, если тянет на сладкое. Причин очень много, и... Все они очень частые. Нельзя сказать что-то самое частое, что-то редкая причина. Вот. Но это как одна из. За счет этого сладкого, особенно если это в сочетании с насыщенным жиром, это беда для клетки. Потому что насыщенный жир, там как бы его не демонизировали, он не настолько страшен для организма, если он не идет с избытком углеводов в рационе. А к жиру вообще сейчас очень отношение в диетологии клиническое поменялось. И на самом деле, моделируя питание на предмет жиров, можно творить действительно чудеса. Приведите пример сладкого, например, Это будет такой пример? и жир? Да, да, да, да. Это будет все, такой все. пример. Да. Просто понимаете, смотрите, когда очень часто задают вопрос, что «а можно есть там вот это?» да, ну, это очень частый вопрос, а можно есть то, можно есть то, все есть яд, да мы знаем и ничто не лишено ядовитости. Действие яда определяет только что доза. Абсолютно все есть яд, все, что мы едим, отравиться можно даже водой. Вы это знаете, да, то есть можно выпить много воды и отравиться. Поэтому никакого нездорового фанатизма, который ведет к атерэксии и неврологическим нарушениям на фоне питания если бы вы знали, как много сейчас этих людей, таких очень много за последние года с артероксией, то есть это навязчивый невроз здорового питания. Я что-то не то съел, все катастрофа, мне нужно идти сдавать снова все анализы, я там убил свои клетки, еще что-то, то есть это, ну так, такого не должно быть. То есть грамотный такой, без фанатизма подход. Да, но это пример, да, это пример. вот. Значит, что стимулирует митохондрии лучше всего? Для того, чтобы. Что? Импульс, да. Сейчас объясню почему. Для того, чтобы они быстро размножались и вырабатывали много энергии. Кстати, один из тоже функций митохондрии, которая получила Нобелевскую премию, это так называемая функция методинамики. Знаете, что это такое? Это когда, вот мы все сидим сейчас, да, вы сидите, не двигаемся, но если вы сейчас все встанете и быстро начнете приседать, вам резко понадобится намного больше энергии. Ну, это логично, да? То есть это как стрессовое состояние для организма. Я тут сидел-сидел, тут... Сорвался, начал приседать. Надо быстро дать большой выброс энергии. Все митохондрии в ваших клетках, знаете, что в этот момент сделают? Они все берут, собираются так называемый митохондриальный пул в одной точке, все вместе в кучку, и начинают быстро двигаться по клетке. Таким образом они аккумулируют свою энергию, то есть аккумулируют свою силу, ее приумножают, и дают намного больше энергии в четырехкратном размере нежели самостоятельно вот каждый сам по себе, при этом находясь в этом пуле одновременно двигаясь, они вычисляют, кто из них самое слабое звено и разбирают его на запчасти для того, чтобы дать еще больше энергии. И что самое интересное, все это они делают, опять-таки, для себя, а не для нас. То есть они действительно очень эгоистичные и живут своей собственной жизнью. Это тоже с той же историей про витамин В12. Наверное, многие слышали о том, да, что такой некий миф, что… А, миф, не миф, неважно, не, сейчас буду говорить так объективно, что а, люди, которые не употребляют животной еды, у них дефицит В12, да? потому что его нет. А другие оппоненты говорят, что там сторонники растительного питания. Я сама на вегетарианстве 8 лет, поэтому, как бы, чтобы вы понимали, что я очень адекватный человек во всех направлениях питания, абсолютно с любым питанием умею работать. А значит, говорят сторонники, что нет, микрофлора все вырабатывает сама, Б12 микрофлора вырабатывает. Но микрофлора, как орган бактериальный это бактерии, все вырабатывает только для самой себя. Она не будет вырабатывать для а, вас. Она вырабатывает для своих собственных нужд витамин в 12 И B12 в дефиците абсолютно одинаково, как у людей, которые едят животную пищу, и так у людей, которые не едят. Вообще в анализах, а я смотрю в 12 только в эритроцитах, потому что другие показатели не информативны, вообще никакой разницы ни у кого нет. Вот я вам сразу говорю, ни у веганов, ни у вегетарианцев, ни у сыроедов, ни у людей, которые на, на питание, ну как бы там, всеядном. 50 на 50. И у тех дефицит бывает, и у тех. Никакой корреляции. Вот, это просто для справки, чтобы этот вопрос, если у кого-то он еще открыт, закрыт. Так вот, что нужно делать? Что? Ну, всем, я не поклонник, чтобы всем там все принимать, прям, да. Можно сдать анализ, если вы сомневаетесь, посмотреть. B12 в эритроците, цианокабаламин. он мне показатель, он практически у всех будет низкий. Холотранскобаламин. Или B12 в эритроците, так и говорить. Значит, что нужно делать? Несколько вещей, которые непосредственно влияют на наши митохондрии. Это, кстати, не так уж много вещей, которые на них влияют. И эм, про так называемый гипоксический парадокс. Кто-нибудь слышал такое, нет? Нет, нет? Гипоксический парадокс. Что такое гипоксия, все, наверное, знают. Да, это когда нам не хватает, ну, простыми словами, кислорода. Идет кислородное голодание. И мы знаем про это словосочетание в негативном ключе. Что гипоксия — это плохо кислородное голодание. Но на сегодняшний день, например, в Европе, в, ну, в Украине тоже уже есть медицинские центры, где а, пользуются, дают услуги гипокситерапии, где человека специально вводят состояние гипоксии кратковременное. И эти услуги, так скажем, немало стоят, вот это состояние гипоксии, потому что они, а, это состояние напрямую влияет на... Качество и работу ваших митохондрий. Э, в основе исцеляющего импульса и один из принципов, один, одна из причин, почему он так круто работает, это то, что здесь включен вот этот гипоксический парадокс. Он здесь есть. И то, что постоянно тренера и Голтис говорят о том, что очень важно придерживаться техники, и накладывать ее правильно на дыхание – это действительно краеугольный камень. Иначе это будет просто физкультура. А если вы правильно придерживаетесь техники, и вот это дыхание да, через зубы, задержки дыхания и вот этот дожим мышцы в момент, когда вы уже выдохнули, запускается вот этот гипоксический парадокс в этот момент. Происходит в клетке кратковременная гипоксия, кислородное голодание. В этот момент, что это такое? Когда у нас в клетке идет вот эта мгновенная гипоксия, запускается компенсаторный механизм и начинает вырабатываться большое количество эритроцитов. Это почему импульс лечит много заболеваний? Да? начинает вырабатываться большое количество эритроцитов. И за счет вот этого компенсаторного механизма и повышенной вязкости крови клетки клетке доносится больше кислорода, и она больше его усваивает, нежели если вы встанете и будете дышать просто открытой полной грудью, на полную грудь, да, прекрасным, чистым, свежим воздухом. В состоянии кратковременной гипоксии, секунду, вы получите этого кислорода больше. и это и называется гипоксический парадокс. В этот момент человек больше насыщается кислородом и соответственно митохондрии размножаются еще больше. Когда вы занимаетесь физической нагрузкой, используя технику дыхания, да, дожима, и при этом останавливаетесь в состоянии, когда уже идет жжение в мышце. То есть вы его почувствовали, да? дошли до какого-то вот такого состояния Рубикона, когда дальше уже не могу, но уже сжение пошло, то есть молочная кислота выделилась. В этот момент все митохондрии в клетке, они удваиваются. Вы получаете реально двойной заряд энергии митохондриальную дисфункцию правильными физическими упражнениями с кратковременной гипоксией, можно полностью убрать, если она генетически не обусловлена. Если человек не родился просто с ней, да. Как же мнение, что метод 20 дней создается? правда или нет? Она создается 20 дней, но она зарождается определенным образом. То есть для того, чтобы создать условия для ее создания, да. То есть необходим определенный срок, естественно. То есть, да, запускается да. механизм. Это точно так же, как для того, чтобы она погибла, вот нужно 90 минут. Да? То есть у нее есть. Это определенные механизмы. И, соответственно, это как накопительный эффект того, что вы делаете. Да. Это, нет, есть, не это, ну да. это не в ту же секунду. Вот. Поэтому физические упражнения и что еще важно, когда мы говорим про физические упражнения. Важно, чтобы они были в так называемой аэробной зоне. Слышали когда-нибудь про это, про аэробные тренировки? Никто не слышал? Слышали, да. То есть это физическая нагрузка. В аэробной зоне, как ее понять, кстати, очень просто, простой тест. Ее можно высчитать, есть формулы, по которым, там, например, я высчитываю, если спортсмен приходит, как ему в аэробной зоне работать. Но можно самому для себя это определить, очень просто. И это усиливает выносливость организма в четырехкратном размере. И что очень интересно, это безумно круто для похудения. Потому что эм, мы... Эм, Можем очень много там таскать, например, железа, очень активно работать в спортзале и вообще не худеть. Я как диетолог могу сказать, что таких людей немало, которые приходят и на диете сидят, и много работают в спортзале, и вес стоит на месте. А можно работать в так называемой аэробной зоне. Это чуть-чуть выше за пределами своих возможностей. Как это э, понять? Это когда вы занимаетесь тем же импульсом, например, вы должны при этом иметь возможность спокойно дышать носом, если есть необходимость, да, мы в импульсе дышим ртом, но если вот остановиться, например, вы сделали упражнение, вы должны закрыть рот и вы, у вас должна быть способность дышать носом, то есть не должно быть вот этого, ну, то есть не могу вдохнуть, сердце выскакивает, то есть это уже не аэробная зона. То есть вы должны иметь возможность нормально подышать. И что, как еще проверить, во время выполнения физических упражнений вы можете разговаривать. Вот это стопроцентная гарантия, можно не считать формулу. Приседая или там делая улитку, или там скручивание, или что угодно, вы можете при этом говорить. Естественно, вы не будете там говорить так, если вы там сидите на диване пьете кофе, там, ну, как немножко собьется там темп и так далее, но вы говорить можете. У вас не сбивается дыхание, у вас тут не сдавилось горло, то есть состояние в принципе нормальное. Вот это говорит о том, что вы занимаетесь в аэробной зоне. И если вы в этой аэробной зоне дойдете до состояния жжения в мышцах, шикарно. Вот это и секрет того на вот клеточной биохимии, как работает исцеляющий импульс, и как он запускает вот эти процессы? Это очень важно, да? Ну, это уже другая тема. Ну, анаэробная зона – это когда мы уже запри, то есть это в основном, да? Я бы хотел, чтобы да. Можно было сказать, что режим это нагрузка. Да. Чтобы да. Да. Да. Это это хороший очень комментарий. И а можно что? Расскажите. Режим разгрузки. Когда вы начнете делать импульс, у вас будет режим разгрузки. Одна неделя цикла разгрузки. Вот там по-другому делаются упражнения и минус один подход. То есть мы увеличим повторение в каждом подходе, уменьшаем количество подходов и делаем подходы быстрее, чем обычно, с меньшей нагрузкой. Это называется режим разгрузки. Он раз в 6 недель. Одна неделя, режим разгрузки. Вот эта нагрузка, приближенная к аэробной нагрузке, она имеет именно аэробную составляющую. В том числе, да. А, что еще? Мы про спорт, про гипоксию кратковременную, очень коротко поговорили. Какие еще есть два варианта, два пункта, которые тоже влияют на качество и работу наших митохондрий? А, про один из них вы уже здесь говорили, это голодание. А, во время голодания митохондриальная функция точно так же улучшается. А что еще важно понимать, что это не обязательно должно быть... Да, чуть-чуть сбивает. Это не обязательно должно быть стопроцентное голодание. Но кто может быть на полном голодании, это вообще шикарно. А кому, кстати, кто голодал, кому знакомо состояние, когда в определенный день энергия просто вот, она бьет ключом. Да, это все, кто голодал более-менее долго, знают это состояние. Я голодала 12 дней на воде, где-то приблизительно на шестой день у меня было состояние, мне казалось, что я просто какой-то атомный реактор, и меня сейчас разорвет, дайте мне что-то делать, потому что, ну, э, ощущение сверх сил в организме. Потом, естественно, опять идет упадок, потому что все подъемы, они идут через кризис. А почему идет упадок? А потому что Увеличивается активность клетки, улучшается наш детокс, и клетка активнее очищается. Она получила ресурс для того, чтобы выбросить лишнюю грязь. Очень активно идет очищение всех органов межклеточного пространства. Все это, безусловно, выбрасывается. Лимфа, кишечник. То есть и человек опять чувствует интоксикацию. То есть и вот эти такие сильные подъемы энергии, они очень часто сопровождаются после этого, наоборот, упадков, когда идет очередной пласт интоксикации в организме, снимается. Ну, там для этого нужно сделать все необходимые процедуры, о которых вы знаете, и человеку становится легче. И опять мы постепенно идем в состояние максимального подъема. Так вот, голодание сейчас в диетологии очень активно используются методики интервального голодания. Двухразовое питание, это все подбирается индивидуально, безусловно, потому что то же самое популярное интервальное голодание, его тоже не всем можно. Или двухразовое питание, в идеале, как бы, да, но к двухразовому питанию нужно прийти. Я на двухразовом питании два, э, два года. Я вам хочу сказать, это самая лучшая методика питания, которую я пробовала. Два раза в день. У меня нет конкретного времени, потому что э, это все зависит от режима моего дня. Если я, например, вот как здесь, да, отдых, ну это одно время. А если я в приемах нон-стоп, у меня вообще другое время приема еды. Но э, могу одно сказать точно, что когда у меня нон-стоп приемный день в клинике, там 5 или 6 консультаций, консультация длится там полтора часа. Ну, То есть это очень серьезная отдача, это очень много нужно энергии и ментальной энергии очень много нужно, потому что люди они чувствуют, вовлечен ты их ситуацию или ты просто сидишь и смотришь анализы. И вот чтобы люди чувствовали, что ты вовлечен, нужна ментальная энергия. Я никогда не консультирую, когда я поем. Друзья, я всегда консультирую на голоде, потому что никогда голова не будет так работать. Если ты там пошел, поел, попил кофе. Это всегда голод и это всегда интервал минимум 18 на 6, если вы знаете, что это значит. То есть 18 часов голодное окно. И тогда у меня голова пашет, я вся полносила После того, когда у меня закончится приемный день, я пошла что-нибудь съела и все, и упала. Потому что нужно восстанавливаться. Так вот, а интервальное голодание. Периодические разгрузки, суточное, трехдневное голодание, длительное голодание. А, периодическое двухразовое питание тоже можете пробовать. Интервал подбирайте себе сами. Как вам комфортно, в зависимости от вашего режима жизни или просто проконсультируйтесь. Почему? Потому что наши митохондрии, наша клетка не очень связаны с выделением с гормоном с инсулином. Это вообще очень интересная отдельная тема про инсулин. Сейчас очень много новых исследований. Вся парадигма сахарного диабета, инсулинорезистентность сейчас перевернута просто с ног на голову. То, что учили раньше, это вообще все оказалось не так. Поэтому с сахарным диабетом второго типа можно вообще жить припевая, зная, как правильно с ним жить и что с ним делать. Поэтому инсулин он очень сильно вовлечен во все эти процессы и чем больше вы провоцируете его выброс постоянными там, подъеданиями, перекусами, частым приемами пищи, соответственно мы все маркеры старения организма очень быстро растут. про маркеры старения организма ладно я сейчас не буду это длинная тема не буду сейчас это, да. что я еще вам хотела сказать и следующий момент м -м -м, про спорт. Про голодание, да, и низкоуглеводное питание, помимо пищевых пауз, пищевых разгрузок. Когда я говорю низкоуглеводное питание, что я имею в виду? Я не имею в виду сидеть только на белках и на жирах. Нет. Тут речь идет о том, чтобы минимизировать в своем рационе быстрые углеводы. А быстрые углеводы, чтобы углеводы были качественные. Потому что на самом деле в природе самих, самих по себе ну, быстрых углеводов, там, ну, кроме фруктов, их не так уж много. Да? То есть, человек, мы. Физиологически мы созданы так, что мы не должны есть рафинированный сахар, потому что в природе рафинированного сахара нету. То есть природа его спрятала за воду, за клетчатку, за пищевые волокна, за тонну витаминов, микроэлементов. Потому что сахар — это окислитель мощный. Для того, чтобы организму правильно метаболизировать это, усвоить, вывести, ему нужно очень много микроэлементов, ему нужно много щелочей. Если мы не получаем... Эти щелочки вместе с потребляемым сахаром, например, когда мы съели персик, да? организм возьмет из своих запасов, из своих резервов. Вот, поэтому 5 минут, да, я заканчиваю основную мысль. Вот, поэтому низкоуглеводное питание — это тоже очень важно в данном контексте. Как вы видите, пищевые паузы физическая нагрузка правильная, гипоксия кратковременная и низкоуглеводное питание. Но будьте аккуратны с низкоуглеводным питанием те, у кого есть проблемы со щитовидной железой. Я сразу об этом оговорюсь и с надпочечниками, потому что низкоуглеводное питание сейчас довольно-таки популярно. Э высокожировые диеты, кето-диеты, все это имеет место быть, и это прекрасный инструмент, которым можно... Пользоваться там в краткосрочной перспективе, кому-то в более там, длительной перспективе. Но если есть проблема с щитовидной железой, есть гипотиреоз, а, с аутоиммунным тиреоидитом, если есть а, проблема с надпочечниками, если нарушение цикла кортизола. Да, вопрос? Да. А просто вы говорите вот такие узкие рамки, про то нельзя, того нельзя. А вот интересно, что можно как диетолог, вот, утром, что можно покушать, а что я сказала, что нельзя? Я сказала нельзя быстрые углеводы. Я сказала, быстрые углеводы нельзя. Я сказала, быстрые углеводы нельзя. И при том нельзя, не нельзя на все процентов, а в меру, мы же про это говорили, да? То есть если вы если у вас ваш рацион на 80% состоит не из быстрых углеводов, не из булочек с макаронами, сладкое, да, и все перекусили полезными фруктами, потому что это тоже сахар. То есть, неважно даже, если это все органика, то есть, это быстрый углевод, это постоянный сахар. Mm -hmm. Вот. Ну, на, на завтрак, что может быть на завтрак? Завтрак в идеале, он должен со состоять из... А белковая составляющая из обязательно клетчатки, то есть это зелень, это зеленые овощи, идеальные овощи для завтрака, они могут быть и термически обработанные сыры, лучше всего а идеальные овощи для завтрака это так называемый зеленый список, это а, а, огурцы, кабачки, цукини, а, брокколи, цветная, болгарский перец. А, авокадо, но он относится к жирам в большей степени, если мы говорим про тарелку. А, спаржевая фасоль, спаржа, то есть вот зеленый такой, да, список, все крестоцветные. То есть берете себе, чтобы там, у вас половина там, или одна треть тарелки это были эти овощи. Часть тарелки это может быть, например, какая-то а, крупа. Если э, вы крупу едите на завтрак, или это может быть белковая составляющая, например, это может быть э, там, яйцо, или два яйца, или омлет. И обязательно жировой, жировой продукт, один, два, три или четыре жировых продукта, это зависит конкретно от человека. Но женщине желательно, чтобы это было минимум два жировых продукта. Что это? Это авокадо, это орехи, сливочное масло, это растительное масло, это семена, это паста из орехов, урбеча, это конопляные семечки, очень полезный продукт на завтрак, особенно для женщин в том числе, то есть это жиросодержащие продукты. Сало, сало тоже жировой продукт, М масло. ну не всем, олив, масло, да, я сказала, растительные масла, то есть это идеально, если вы, у вас будет завтрак такой-то, а овсянка с сухофруктами, да, он, во-первых, будет вас долго держать, во-вторых, он дает хорошую подпитку именно для нашей оси гипоталамус, гипофиз надпочечники, то есть вот все женщины, у кого есть проблемы с щитовидной железой, а это очень большое количество людей на сегодняшний день, для вас это идеальные завтраки. И это единственный вариант, который возможно выдерживать, если вы хотите в течение дня не перекусывать. Потому что если вы позавтракаете сладкой кашей или какой-нибудь гранолой или йогуртом с фруктами, вы практически, ну это очень маленькая низкая вероятность, что вы сможете не перекусывать. Потому что ну так работает наш углеводный обмен. Ну, конечно же, всегда бывают исключения. Обед что? Обед ну, понимаете, я такие вопросы не люблю, потому что для меня, вот как для человека, который очень тонко разбирается в этой теме, для каждого из вас я порекомендую что-то другое. Но если очень сильно, так прям страшно обобщить, то а, обед, он у нас должен быть предпочтительно белковый плюс клетчатка, желательно без круп. То есть там гарнир там, из разряда рыба, макароны, салат нет. То есть это белок и а, а, да, большая порция салата. Это клетчатка. Это мы сейчас говорим о питании обычном. Когда человек ест там, рыбу, мясо, яйца. Да, Я сейчас не иду в какие-то там растительные рационы. Вот, то есть белок в большей степени должен быть в обед. А ужин его лучше делать уже легким. Его лучше делать больше растительным. На ужин лучше не есть продукты, которые богаты лицином. Это яйца, морепродукты. А вот их вообще прям лучше избегать мяса. Особенно мужчинам на ужин мясо нельзя. Потому что все мужчины, они после 40, они в риске по сердечно-сосудистым. У них гомоцистеин в крови. Как правило, у большинства очень растет мясо должно на ужин быть исключено. И на ужин могут быть, как ни странно, крахмалистые продукты, такие как, например, тот же картофель, батат, какая-то рисовая, там, да, гречневая лапша, если вы едите и там хочется, да, банан. То есть это может быть микрофон. То есть, это может быть что-то крахмалистое. Это наоборот благоприятно повлияет на вас, течевица может быть, да. Это хорошо повлияет на ваш углеводный обмен, хорошо повлияет на цикл кортизола. Это, это не всем так, крахмалистый на ужин, но в основном так. То есть и, а, старайтесь, чтобы это было по большей степени растительное. Ну если очень хочется животного белка, то рыба, и там не более 100 грамм. Вот, в готовом виде. Это вот так, если Еще очень... Еще две причины нежелательно да Вы назвали, либо, э, а э, я э, говорила это голодание да, или пищевые паузы вот и э, ограничить количество быстрых углеводов в рационе да это то что мы можем э, делать для митохондриальной активности я так понимаю время уже закончилось до да? из-за, из-за, да, из-за да. -то из того, И что, что тут, видишь, Голтиса там придерживали как могли, там целая это, там как его, дорожка с преградами целая, да, чтобы Голтис хотел прийти послушать лекцию, но вот так вот, да. Вот так. И вы записали, да. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Там еще, там еще один вопрос, я отвечу, да. Про э, гипоксический парадокс. Это про это шло речь. Да. Я просто очень спешила, чтобы все сказать. Кристина, да. огромное спасибо, просто невероятное была да. Спасибо. Мы сейчас прорезюмируем, все контакты обязательно Кристины оставим. Это действительно такое глубоко научное обоснование, как работает методика исцеляющий импульс. Было безумно приятно от специалистов услышать. Большое спасибо, спасибо Кристина. Мы уже обсудили, что обязательно спасибо. сделаем серию.